Эй, любители психологии, с возвращением. Когда в последний раз вы чувствовали себя полностью в мире со своей жизнью и самим собой? Иногда наш разум может задерживаться в темных пространствах с негативными влияниями, такими как тревога. Бывают ли моменты, когда голос тревоги звучит громче, чем ваш собственный? Становится ли трудно различать мысли, основанные на реальности, и мысли, которые являются просто ложью, затуманивающей ваш разум? Определение того, какие мысли основаны на страхе и являются ложными – это первый шаг к изменению вашего мышления, который затем поможет вам изменить свое представление о себе и жизни в целом. Итак, с учетом сказанного, вот шесть распространенных лжи, в которые ваша тревога может попытаться заставить вас поверить, и как вы можете вместо этого переосмыслить эти мысли. Номер один. Все сосредоточены на ваших недостатках. Те, кто впервые посещает тренажерный зал, часто проявляют нерешительность и робость из-за отсутствия опыта и уверенности в новой обстановке. Они думают, что будут выделяться как наименее опытный человек в зале, или что другие посетители спортзала будут строго судить их за их тело. Чего они не понимают, так это того, что все там слишком сосредоточены на себе и совершенствовании собственного тела, чтобы беспокоиться о других. Замените тренажерный зал другими социальными сетями, и вы поймете, что то же самое относится и к вам. Помните, что у каждого есть своя неуверенность, включая человека, с которым вы общаетесь. Освободите свое ментальное пространство, сосредоточившись на том, чтобы присутствовать, присутствовать в своей обстановке или с людьми, с которыми вы проводите время. Вы обнаружите, что чем меньше вы сосредотачиваетесь на усвоении этих негативных чувств, и чем больше вы сосредотачиваетесь на том, чтобы быть самим собой, независимо от этой неуверенности, тем увереннее вы будете себя чувствовать. Номер два. Ты еще не готова. Подумайте о ком-то, кем вы восхищаетесь, вымышленным или нет. Если они откажутся от своего призыва к действию, будь то принятие приглашения в волшебную школу волшебников или добровольное участие в качестве дани уважения в голодных играх, все потому, что они чувствовали, что не готовы. Их мир был бы лишен важного вклада. Когда вы сталкиваетесь с выбором совершить прыжок веры, помните, что величие приходит, когда вы действуете до того, как почувствуете, что готовы. Доверяйте себе учиться на этом пути и верьте, что ваш путь будет постепенно развиваться по мере того, как вы продолжаете. Номер три. Ваша самооценка должна быть заслужена. Единственный фактор, который меняет то, насколько вы чувствуете связь со своим уровнем самооценки, это вера, на которую влияет то, чему вас учили. Иногда речь идет не о том, чтобы добавить в свою жизнь что-то большее с помощью денег, достижений и материальных благ, чтобы почувствовать свою самооценку. Иногда речь идет об устранении ограничивающих моделей мышления и отказе от убеждений, которые убедили вас меньше думать о себе. На протяжении всей жизни негативный опыт, люди или травмы могут заставить вас поверить, что самооценка – это то, что вы должны заслужить, прежде чем вам будет позволено претендовать на нее. Но это не так. Хотя есть вещи, которые вы должны упорно трудиться, чтобы заработать в жизни, например, работу мечты или финансовую независимость, чувство собственного достоинства – это чувство, которого вы от природы заслуживаете. Номер четыре. Вы должны выполнить x, qi раз в своей жизни, чтобы добиться успеха. Говорите ли вы себе, что должны достичь определенной цели в определенный момент своей жизни, чтобы считаться успешными? Или у вас есть контрольный список с вехами, которых вы хотели бы достичь, и вы корите себя за то, что не поставили эти цели, когда планировали. Эта ложь преувеличивается еще больше, когда вы оглядываетесь вокруг и чувствуете, что все является более успешным, чем вы, или преуспевает в жизни лучше, чем вы. Правда в том, что каждый живет по своей собственной временной шкале, и жизнь – это не гонка. То, что на первый взгляд кажется немедленным успехом, на самом деле может быть целью, которой годами стремился тот, кем вы восхищаетесь. Успешную цель стоит праздновать, независимо от того, сколько времени это займет. Самое главное – это ваша решимость и настойчивость в том, чтобы это произошло. Номер пять. Это или ты всегда будешь таким? Тревога может заманить ваш разум в ловушку, заставив вас поверить, что ее присутствие будет постоянным всю вашу жизнь. Ваша тревога будет лгать вам, вспоминая все случаи, когда вам не удавалось ее преодолеть. Вы можете подумать, что всегда будете чувствовать себя слабым перед лицом своих страхов или неуверенности, но все это является частью негативного влияния тревоги. Плохие воспоминания запоминаются легче, чем хорошие, благодаря выживанию и эволюции. Когда вы переживаете негативный опыт, две области мозга, обрабатывающие эмоции, предупреждают вас о том, что кажется опасным. В попытке защитить вас, ваш мозг запечатлевает эти негативные чувства в вашей памяти, чтобы вы могли лучше подготовиться для будущих возможностей получения подобного опыта. Для каждого негативного воспоминания, которое у вас есть, попробуйте подумать и о двух других позитивных воспоминаниях. Эта практика поможет переосмыслить ваше прошлое в позитивном свете и может способствовать более оптимистичному взгляду на ваше будущее. И номер 6. Перемены – это плохо. Вы боитесь перемен? Многие из нас таковы. Мы боимся перемен из-за их неопределенной природы. Тревога выводит этот страх на новый уровень, иногда до такой степени, что вы чувствуете себя парализованным. Неудачный разрыв отношений два года назад может оставить место для любви всей вашей жизни, которая появится позже. Отказ от участия в бейсбольной команде сейчас может привести к тому, что вы откроете в себе страсть к новому виду спорта, а конфликт с другом может стать тем, что углубит вашу связь с ними так, как вы и представить себе не могли. Перемены могут быть хорошими, пока вы позволяете им это. Итак, имели ли вы отношения к кому-либо из них? Когда возникают эти мысли или ложь, не заставляйте себя бороться с ними, если поначалу это окажется непростой задачей. Позвольте им появиться, как облакам, формирующимся в небе. Наблюдайте, как они проходят через ваш разум, и позвольте им уплыть. Вам не нужно верить или держаться за что-либо из них. С практикой вы обнаружите, что они все меньше и меньше проникают в ваше ментальное пространство. Знайте, что эти мысли не ваши собственные, и что за этими мыслями, наполненными страхом, скрывается внутренний голос, подбадривающий вас позитивом. Если вы нашли это видео полезным, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые тоже могут найти в этом понимание. Не забудьте подписаться на канал Немркин и нажать на колокольчик уведомления для получения дополнительной информации. Все использованные источники добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо, что посмотрели. До следующего раза.